Здравствуйте, меня зовут Радагаст, и сегодня, дорогие мои, у нас будет КККК Комбо Брейкер. Мы отвлечемся от оружия немножко и э, переключимся на монстров. Дело в том, что я тут недавно э, читал, э, ну, перечитывал Кольчугу и э, Первые Подземелья и Драконы, и э, искал там различных монстров. Я искал вообще... Э, откуда какие монстры у нас пошли, когда, на каком этапе они были введены, потому что это довольно э, забавно, там многие монстры выглядят совсем не так, многие монстры введены совсем не так, э, но ну, раз это не так, то можно это использовать э, и довольно успешно, как, э, как источник для вдохновения. Вот. И э, пока я все не забыл, я думаю, что надо, э, надо про это рассказать. Значит, всего в «Подземельях и драконах», ну, в «Кольчуге», в «Подземельях и драконах», как бы в том, что считается основными книжками, и в э, первых трех основных, самых, самых толстых дополнениях находится 99 монстров. Э, я не использую вот это вот дополнение про э, богов и героев, потому что там все э, Там все сложно, его надо читать медленно и... Э, сильно задумывалась, потому что там есть какие-то там, не знаю, гуси, э, гуси-брахмы и э, э, валы-индры и еще там что-то, но там же вводятся там сфинксы, ракшасы и так далее. Но как бы э, ракшас там имеет столько же хитов, сколько Афина-Паллада, э, богиня, э, которая, э, ну, как бы, ну это совсем не те ракшасы, которые, которых мы сейчас э, имеем в, э, в подземельях и драконах. Но, значит, вот 99 монстров я нашел, и э, в более современных монстрерниках тут сколько нам пишут? Более 350. Но они немножко себе льстят, потому что э, там довольно легко к каждому монстру сделать 2-3 э, разновидности. Вот. А здесь все-таки я считал, э, как-то немножко объединяя, э, кучкуя эти разновидности в, в единую штуку. Вот, Наверное, все 99 я за один выпуск не успею, но тогда поделю э, на 2. Значит, давайте начнем с тех, что упоминались еще в кольчуге. Их 33 штуки. Вот. И начинается это все с вот 28 страницы, где идет так называемое фэнтезийное дополнение. О том, что там где когда вводилось, там есть отдельные выпуски, Если не видели еще, то смотрите. Итак, самым первым монстром, ну, в данном случае и монстром, и расой, я не буду делать э, различий между этим на данном этапе. Э, самыми первыми там упоминаются хоббиты. Причем без особых каких-то э, объяснений. Просто вот есть такой вот хоббит, вы все читали Толкина, вы все, э, все понимаете. Потом, когда Толкину-младшему не понравилось, что э, э, в Подземельях и Драконах и в Кольчуге используются слова из... Э, слова, выдуманные его папой, то э, их заменили на э, полуросликов или половинчиков, халфлингов, в общем. Вот. И там про них просто написано, что вот у них э, устойчивость к магии, и они э, могут э, э, прятаться на ландшафте. Ну, как бы, да, Фродо там прятался с, э, со своим кольцом от Назгулов, и, э, э, и на него кольцо в итоге как бы, не совсем все-таки до конца подействовало. Вторыми идут спрайты. Значит, спрайты это такие духи, ну как бы слово дух может означать все что угодно и э, всякие привидения. Вот. А это спрайты, это там духи всякие лесные и так далее. Э, про них много не написано, просто написано, что они могут становиться невидимыми. Э, дальше идет самая важная раса и самый важный монстр э, всех времен народов, это, конечно, дварфы. А дальше идут гномы. Что такое гномы? Гномы это дворфы, Да, Кольчуе гномы это дварфы, они чуть-чуть поменьше, у них чуть-чуть длиннее борода, по всем остальным параметрам это просто дварфы. Гоблины это такие стандартные противники, которые не любят солнечного света, просто потому что свет это свет, а тьма это тьма. Вот. И в одном из мест они называются хоблины, но по-моему это все-таки опечатка, а не отдельный монстр. Вот. И гоблины ненавидят дварфов, дварфы ненавидят гоблинов. Все живут одной большой хорошей семьей. Дальше кабольды. Кабольды это слабые гоблины. Но ну, как бы по тексту они слабые гоблины, а по параметрам они идентичны гоблинам. Дальше идут эльфы. Про эльфов тоже можно очень долго. Вообще как бы про каждого из этих монстров можно забабахать отдельный выпуск. Но только как бы если их 99 штук, это займет у меня 2 года по одному в неделю. Вот, ладно. Восьмый, восьмой пункт это феи. Феи это знаете кто? Это эльфы. Вот, э, но я их выделил отдельно, потому что как бы если дальше действительно следить э, историю и смотреть на э, то, что у нас фе, э, за феи сейчас, то это они будут, конечно, совсем не эльфы. Но это будут шекспировские эльфы такие с, э, с крылышками. Вот. Девятым идут орки. Орки это у нас э, э, гоблины, которые хорошо питались и э, выросли. Огры и тролли. Значит, про тролли сразу сказано, что тролли есть настоящие тролли и есть так себе тролли. Вот настоящие тролли это как у Андерсона в сердцах и львах, а не настоящие тролли их правильнее называть ограми. Ну или людоедами, не знаю. В Подземельях и Драконах уже немножко по-другому и уже ближе к тому, что у нас есть сейчас. То есть Огры это такие здоровенные толстые увольни, а Тролли это худые и кожистые. Дальше идут Джины. Что такое? Джины это воздушные элементали. По, кольчуге. По подземельям и драконам джин, джинов уже выделили немножко, э, немножко отдельно, это уже были такие э, ну, великаны, которые могли э, ну, не то чтобы желание выполнять, но там, создавать э, иллюзию, э, еду, воду э, и какие-то еще э, вещи. Дальше идут драконы. Значит, Драконов я тоже, в общем-то, практически сейчас пропускаю, потому что их огромное количество. Даже здесь сразу их вводится там штук в кольчуге, по-моему, 2. Нет, 4. А дальше, в или 5 даже, 5. А в подземельях и драконах еще добавляется еще больше. Ифриты. Ифриты это, опять-таки, огненные элементали на уровне кольчуги. В подземельях и драконах это... Ну, такие вот хаотичные злые джинны. Дальше идут, собственно, элементали. Значит, элементали это у нас джинны и эфриты, ну и, возможно, что-то еще. Вообще, элементаль всегда был, ну, всегда в рамках этой игры, был таким каким-то уникальным существом. Значит, если у нас кольчуга, то фокус у нас на поле боя. Значит, на поле боя больше одного элементала на каждый тип существовать в, дан... в каждый момент не может. Если у нас подземелье и драконы, то фокус на персонажах, и тогда если у нас персонаж умеет призывать элементалей, то раз в день на каждый тип. Ну и там дальше уже появляются разновидности, что если призывать заклинанием, он будет сильнее немножко, чем с посоха. Значит, соответственно, если в этот день ты уже чего-то там призывал с заклинанием, то уже именно того типа у тебя заклинанием не получится. Уже того типа не получится даже, даже посохом. Ну и заклинанием тоже. Дальше идут энты, ну или тренты, как их потом э, назвали после, опять-таки, э, Толкина. Ну, это такие ходячие, э, ходячие дубы. Э, великаны. Э, великанов тоже как бы, дальше потом их, э, их развелось огромное количество, их стали делить. Но изначально великан это что? В чем гениальность э, кольчуги? Они говорят, что возьмите характеристики от маленькой катапульты, и дайте ей возможность быстро передвигаться туда-сюда все у вас есть великан давайте поехали можно играть дальше 18 пунктом идет рух рух это э, птица из восточных легенд которая была такой здоровой что в когтях могла носить э, слонов любимая птица ланнистеров вот но э, здесь рух скорее вводится для моделирования э, существ типа Орлов у Толкина, то есть что-то такое полуразумное и что-то такое, с чем, кого можно попросить тебе помочь, и дальше вас несут, несут, несут. Дальше у нас идут гули, гули это, ну или упыри, это ну что-то, что парализует касание. И изначально это было то же самое, что у мертвия, а потом их немножко стали делить. Лекантропы или, или оборотни, это пункт номер 20, изначально их было только две штуки, это были волки и медведи. Потом к ним добавили кабанов и тигров, а если дальше смотреть, то уже многие даже дополнения в продвинутых подземельях и драконов, почти в каждом дополнении были еще какие-нибудь там оборотни. Умертвия или уайт, это ну умертвие как у Толкина, то есть такие сильные, сильные упыри. Дальше идет монстр под названием Wraith, значит, я как фанат Доктора Кто, там тоже есть такая раса, которая называлась э, Wraith, и там она канонично, на русском языке, называется Рейфы. И я э, использую просто это слово на, на играх, потому что, ну, как бы, ну, Рейфы, Рейф ничем не хуже слово, чем дварф или циклоп, или гарпия какая-нибудь. Вот, ну, да, Рейфы. Потом идут пикси. Пикси это у нас практически как э, э, спрайты. Хоп-гоблины это такие э, э, сильные выросшие гоблины или кобольды, которые э, дерутся как огры. Опять-таки, в играх сегодня, как бы мы сделали, если нам нужно... У нас есть группа кобольдов, и нам нужно ее как-то усилить. Мы добавили бы туда просто огры. Да, это немножко нестандартная комбинация, но это хорошо, потому что это э, э, заставляет задавать вопросы, почему именно так, что это за огры, как он туда попал, что он был воспитан в лесу кобольдами, или, или как это вообще происходило. Нет, здесь вводится отдельный монстр, который, сказано, что он просто идентичен огру, но он больше вот э, с гоблинами возится. Дальше идет Виверна, которую обсчитывать можно как угодно, на одной странице сказано, что как руха, на другой странице как Дракона. Кто как хочет, то так и делает. 26 пунктом вводится Грифон, который, в общем-то, как, как рух считается. Значит, Грифон, вот Гайгакс и, и Арнисон, они были, видимо, фанатами Грифонов. Поэтому про Грифонов там, что это, это самое лучшее вообще скакун, который можно найти, и верный, и смелый, и такой, и секой. А потом они доходят до пегасов, к которым у меня лично, в общем-то, ну, примерно такое же отношение. И там, ну, как бы, ну, чё, ну, лошадь, ну, с крыльями, ну, да. Вот, не фанаты они были пегасов, к сожалению. Но вот грифоны, да. Дальше идут Василиск и э, сразу вслед за ним Кокатриса. Э, то есть Василиск это э, ящер, который обращает в э, камень взглядом, а Кокатриса это э, штука, которая летает, обращает не взглядом, а э, только касанием. Ну а э, так приблизительно э, то же самое. Дальше идет Химера. Значит, Химеру я бы назвал самым первым в истории типом существа. Сейчас многие игры э, используют тип существа, и Подземелье, и Драконы, и э, Путиискатель абсолютно используют. Э, значит, э, что такое тип существа? Это что, э, как бы, вот, э, мы не знаем, грифонов мы считаем как рухов, но в принципе есть вообще просто так рух. Вот просто так химеры не бывает. Э, химера это э, или грифон, или гипогриф, или виверна, или там э, еще что-то. Вот. В подземельях и драконах уже по-другому. Там э, химера это то, что э, мы видим э, сейчас. То есть это э, с тремя головами монстр, с э, козьей драконьей и львиной, и там различными, э, различными э, свойствами. Э, дальше идет гипогриф, э, который э, был, как оказывается, потомком грифона и лошади еще две группы, ну, группы, это я уже их так объединяю. Первая группа это великанские огромные пауки либо огромные насекомые. Как бы Там в эту, ну, это довольно ленивый способ добавлять монстров, это можно делать бесконечно, но, как бы, почему бы и нет, если очень хочется. И следующая группа это злобный или дайер. То есть э, вообще было всегда так, что вот у нас есть волк, а вот у нас есть dire wolf, это там варк или там еще что-то. И dire wolf это волк, каким мы бы хотели бы его сделать, но почему-то сразу поленились. На мой личный взгляд можно как бы просто взять, выкинуть всех э, обычных животных и вместо них использовать э, э, эти злобные э, варианты. И последний монстр, который вводится, собственно, в кольчуге, это зомби. Это э, умертвие, которое атакует как орк, а двигается как гоблин. Такое вот описание. Все, дальше мы идем к э, первому тому «Подземелья и драконов». Самый первый монстр, который там вводится, которого не было нигде в кольчуге, это единорог. И единорог, как известно, э, к единорогам может найти подход только девушка, во всех смыслах этого слова. И... Из этого авторы подземельи и драконов» делают единственный правильный для них э, вывод. Это то, что раз так, пошла такая пьянка, то должны быть отдельные специальные группы воительниц верхом на единорогах. В принципе, почему бы и нет. Кто я такой, чтобы им сказать, что так делать нельзя. Э, дальше идут пегасы. Кента, про которых мы уже сказали, кентавры, ну, с кентаврами тоже все понятно, никси – это воздушные, фу, воздушные, водные духи, дриады – это лесные духи, дальше идет гидра, значит, гидра, ну, хорошая есть легенда, все ее знают про кучу голов, и срубаешь одну, вырастает еще несколько. Змей Гориныч, в общем-то, тоже был в таком смысле гидрой. Вот, но гидра, э, гидра этой версии подземелий и драконов, она таким, э, э, таким свойством не обладает. Если ей отрубить голову, ну, у нее будет на одну голову меньше. Э, дальше идет пурпурный или фиолетовый какой он там, э, червь. Э, э, ну, я не знаю, мне он никогда сильно не нравился, но вообще... Э, регулярно во всяких хит-парадах самых, самых известных, самых крутых монстров он попадает. Но это червяк такой, который там ползает где-то внизу, а иногда выходит на поверхность и заглатывает кого-то, кто на поверхности. Ну, окей. 41. пункт это морской монстр. Это скорее не монстр, это элемент ландшафта. То есть там сказано, что если ты мастер, как бы возьми в библиотеке или на полке любую книжку про динозавров. Выбери там себе того, который тебе нравится. И все. В следующий раз, когда э, партия будет плыть куда-то на корабле, ты им скажешь, что вот там э, морское чудовище так вжж, вжж, и вжух, уплыло. Все. Как бы, э, на них не надо нападать, с ними не надо ничего делать. 42-е магическое число достается Минотавру. Замечательная легенда. но здесь это просто как бы чувак с э, башкой от э, быка. 43 это Балрог. Значит, Балрог это тоже толкиновская штука, поэтому он стал потом Балором, и, но вообще он был как, одним, э, как один из типов демонов. Демонов тоже потом э, дали им название Танарии, потому что их стали угнетать э, те, кто считали, что ролевые игры только э, э, захватывают мозги и портят детей. Вот, но э, мы давайте будем относить в, э, этот пункт всех Танарий, всех демонов. 44 это гнолли знаете кто такие гнолли это потомки гномов и троллей о как живи и учись э, дальше идет мумия мумия это но ну, такой э, злобный фараон то есть туда идут идет в флав проклятия фараонов поэтому своим касанием она э э, насылает э э, гниющую болезнь э, дальше идет призрак спектр он же именно по этой версии Подземелья и Драконов, он же Назгул. Что такое призрак, можно, э, можно думать и можно э, различные варианты предлагать. Что такое Назгул, все знают. Ну, как бы это что-то среднее между э, человеком и э, какими-нибудь там умертвием и, э, не знаю, тучей. Ну, вот, и оно там летает, выполняет э, э, поручение Саурона. Вот, Назгул был... в по этой версии правил, одним из самых-самых трудных, сложных, трудноубиваемых монстров. Почему? Потому что э, э, его, он был нематериальным, то есть тело он не имел и спокойно проходил сквозь стены, сквозь преграды, сквозь э, э, персонажей, из э, игроков. Каждый контакт с ним снимал, немного ни много ни мало, два уровня сразу. И все, кто убивались этим самым э, нозгулом, э, то есть снижались в нулевой уровень, они тоже становились Назгулами или Призраками, причем подконтрольными э, первоначальному э, врагу. Очень трудно было с этим совсем, э, э, этому всему противостоять. 47-м пунктом следом за э, нозгулом, идет Вампир. Значит, базой игромеханический у него э, э, тот же э, Назгул. Но больше, конечно, флафа. То есть, вампир это стиль, это, э, это кровь, это э, чеснок, э, это кол в сердце, это там зеркала и много-много-много еще чего другого. Но из-за того, что почти все эти детали, почти каждая из этих деталей добавляет какую-то слабость, именно поэтому, на мой личный взгляд, вампиров немножко легче было одолеть, чем э, Назгулов. По крайней мере, если знать, с какой стороны к ним подойти. Следующий пункт это медуза. Ну, знаете, как бы обращает в камень и прическа из змей сделана. Замечательный, хороший монстр. 49 это мантикора. Это лев с шипами на хвосте. А по этим правилам, опять-таки, все гениальное просто. Хвост считается арбалетом. Все, дайте льву арбалет, что может пойти не так. 50-й пункт это Гаргулья, то есть это такая ну, статуя рептилоидная, которая может двигаться и нападать. И 51-й, последний монстр из первого тома, на котором мы наверное остановимся, потому что уже много времени прошло, это Гаргон. Вообще монстр хороший, то есть, это, это бык с чешуей, который выдыхает газ, который заставляет кого-то обращаться в камень, вот. Но почему его надо было назвать Гаргоном, не совсем понятно. Гаргона, это, это вообще была медуза. Медуза Гаргона. Вот, но э, да, можно, можно дать ему другое название и после этого использовать с чистой совестью. Да, давайте на этом остановимся. А э, следующую половину, то есть мы дошли с 1 по 51, и с 52 по 99 будет, э, будет отдельный выпуск. Спасибо за внимание. Надеюсь, было вам так же весело, как и мне. Увидимся.